Добрый день, уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол». Сегодня 9 мая 2023 года. И мы опять на площади революции, ныне театральной. Будем собирать интервью в связи с Днем Победы. Так, парад, который обычно в Саратове проходит 8 мая, был отменен. Поэтому сегодня вот какие-то народные гуляния, нодовцы еще собрались, немножко техники старой привезли, люди наряженные в военную форму периода Великой Отечественной подъехали, ну и очень-очень мало военной техники. Ладно, потом посмотрим поближе, возможно, пофотографируем за качество съемки снимается в пути на штативе без стабилизации. Так что прошу прощения. Так, растянуто огромное полотнище 150-й гвардейской идриской дивизии. Неужели нота это оплатил из своего, так сказать, фонда? Ну или как всегда, из бюджета взяли. Да, если что, свое мнение высказываю. Видимо, второй БТР. Это даже не БТР, это БРДМ. Да, вот этот вот черный монстр, такое ощущение, что люди, играющие в компьютерные игры делали, а не военные. О, ну, конечно, еще и на Вашингтон надо написать. Добрый день, информагентство «Ледокол». Меня зовут Аркадий. Какой сегодня день? Здравствуйте. 9 мая. День Победы. Хорошо. Что для вас значит день 9 мая? Ну, это память, прежде всего, и доказывает, ну, что-то я запутался. Я да, вообще нет. Мы что-то очень стесняемся. Ну, хорошо. За чьи интересы, за какие идеалы стояла Красная Армия, как вы считаете? За Родину, за нашу землю, за все. За весь мир, в принципе. Хорошо. но ну, а как с этим связаны интересы трудящихся Советского Союза, ну и всего мира, как вы считаете? Может, за эти интересы она стояла? Нет, нет, нет. Только за землю. За нашу землю. Это мое мнение. Хорошо. Ладно. Зачем за чей интерес сейчас сражается армия Российской Федерации в принципе? Также за землю. Ну вот если сейчас она сражается за землю, с этим я соглашусь. А вот то, что армия Советского Союза сражалась именно за землю, вот с этим я не согласен. Ну ладно, благодарим за ваше мнение. Спасибо. С праздником вас. Добрый день, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? Добрый день. Сегодня самый великий праздник, день победы. Отлично. А как вы считаете, за чьи интересы сражалась армия советская, Красная армия? За интересы народа. Уже ближе. Так, как вы считаете, а за чьи интересы сейчас сражается Российская армия, армия Российской Федерации? Тоже так же. За... Интересы народа, за честь и достоинство, за нашу Россию, за светлое будущее. Угу. Хорошо. А как вы считаете, есть ли какие-то материальные интересы у правящей верхушки? Так осторожный скульптор. Да, да, я считаю, что я на этот вопрос не буду отвечать. Это, это ваше право. Да, это мое право. На этот вопрос отвечать не буду. Хорошо. И как вы считаете, сейчас праздник Великой Победы, он настолько же важен, как и в 1945 году? Безусловно, конечно, важен праздник. Мы его отмечаем каждый год, но мы ждем еще один праздник. Это праздник Победы нашей российской армии. И он обязательно будет. Хорошо, такой вот еще вопрос. Вот У советской армии была огромная армия, но за ней же стояла мощнейшая экономика производство трудящееся население как вы считаете сейчас у нас есть такая мощная экономика производящая решительно все конечно есть даже Р... больше чем в те года ну хорошо спасибо за ваше мнение добрый день информагентство ледокол какой сегодня день день победы 9 мая 9 день мая. победы как вы относитесь к этому празднику Восторгом. с гордостью, с восторгом, всегда будем отмечать, всегда будем помнить. Поддерживаем. Хорошо. Как вы считаете, почему этот праздник все же со слезами на глазах? Потому что большие потери. Это огромная работа людей. Это огромные жертвы. <связывающие> большие, да, жертвы. большие жертвы. Большие потери, а, Одалил ли много жизней? Вот. Будем всегда помнить и гордиться. Хорошо, как вы считаете, за чьи интересы сражалась Красная Армия? За интересы. За интересы людей. Родины. родины. За интересы Родины, за интересы своей семьи, за интересы своей страны, там, где родился. <связывающие> <связывая> То есть интересы Родины это что-то абстрактное. <связывая> То есть какая-то абстрактная Родина или конкретная Родина, где вы живете, где вы трудитесь, где мы, родились, где мы живем. За что мы отстаиваем права, за что боремся. Но вы же еще и работаете на это, родине, Конечно, не просто. Работаем на это, да. И родина нам отдает, соответственно. То есть фактически за интересы трудящихся. Хорошо. Людей в целом. Они за интерес трудящихся. Но в СССР большинство было трудящимся, они а как сейчас. Хорошо. А за что сражается сейчас, в данный момент, вообще где-либо российская армия и другие армии мира? За что сражаются? Да. За какие интересы? Чьи интересы? Ну, как вы лично считаете? А, опять же, таки за интересы людей Российской Федерации, России в целом. Они успели, Понятно. За интересы, а чьи интересы в Российской Федерации тогда главнее: интересы людей труда или интересы людей, которые владеют заводами, пароходами, нефтяными вышками и прочим? Людей труда. <свак> Нет. Девушки, вы трудитесь? Да. И насколько ваши интересы учтены? Как вы считаете, может, у вас угнетает работодатель может, он вам не доплачивает за ваш труд. Нет, все отлично. Все устраивает. Хорошо, Хорошо. Тогда такой вопрос. Вы можете позволить себе квартиру не снимать, купить? Да, в целом, да. Сколько лет для этого вам придется трудиться? Это как-то жизнь. Ладно, шутка, но конечно же нет. Но года возможно три. Потому что хорошо работаете. работает ли так большинство? Может ли большинство сейчас населения купить за два года квартиру? Конечно нет. Для кого-то это невозможно, потому что средний заработок составляет около 30 тысяч рублей, это можно сказать прожиточный минимум, возможно. И это еще средний заработок, так сказать, Росстат, который посчитал, а не среднемедианная зарплата. Ладно, спасибо за ваше мнение, девушки. Здравствуйте, это информагентство «Ледокол», меня зовут Анна. Как вам сегодняшний праздник? Здравствуйте, Альберт Набока, город Саратов, штаб национально-освободительного движения. Сегодня знаменательный день, и он втройне знаменателен, поскольку сейчас идет... Специальная военная операция, и наши бойцы защищают Родину от фашизма. Фактически на территории бывшего нашего Отечества. Союз Социалистических Республик, который незаконно развалили. Это раз. И второй, почему этот день сегодня так знаменателен, именно в 2023 году. Это потому что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, Обозначил курс на суверенитет, обозначил курс на э, подъем национально-освободительного движения в России. И сегодняшний праздник он показал единение в таких разных в направлений, как э, ретро автомобили, э, жены героев, э, и э, да, это боевое, бра боевое братство. И вот нас, национально-освободительное движение, многих-многих других. Вы обратили внимание, как знамя, сколько людей было? Да, сняли все. А, даже наши студенты из ближнего зарубеж и дальнего зарубежья, то есть это Африка и Латинская Америка, это потрясающе. Они тоже поучаствовали. А почему не стали проводить парад в этом году? Ну, парад, парад 9 мая наш губернатор Бусаргин Роман Викторович, он конкретно выразился, что высокая, высокая террористическая опасность. Вы же знаете, у нас очень много беженцев из с Донбасса, с Украины, на территории Саратовской области. Ну, насколько я знаю, порядка 50 тысяч, может я ошибаюсь, но примерно так. И среди них, как показывает практика, очень часто внедряются люди с совершенно русофобскими, националистическими идеями. Вот, и они постепенно себя проявляют. Безусловно, нет, у нас нет оснований не доверять губернатору Российской Федерации. У него, конечно, свой объем информации, он, которым он оперирует. И, ну, значит, так надо. Вы сами общались с беженцами? А, да, в свое время, еще в 2014 году я был волонтером, устроился в один из профилакториев, ну, почти безвозмездно, скажем так, mm -hmm. там, на условную копеечку для того, чтобы помогать. Тогда, в 2014 году, это было просто ужасно Это дети без рук, без ног Это много здравствуйте, много здравствуйте. инвалидов в колясках То есть бабушки, дедушки на костылях, у которых внуки на руках А больше никого нет То есть это было реально страшно ну, я как бы, почему спросила про беженцев, потому что вы их подозреваете в чем-то, по моему опыту, Нет, нет ну что вы, такого нет. нет. Я говорю, что под, под, в, ну. среди них, вот посмотрите, ведь среди них сейчас по времени показ по Первому каналу, по 24, что террористы, а они кто террористы, с русскими паспортами, с этим, это естественно, это естественно. Так было после войны, когда огромное количество э, с лагерей пришло, и они адаптировались здесь, и поднятие вот этого вот противостояния в обществе. Но мы победим, потому что русский мир, он ассимилирует всех. А, хорошо. А что такое фашизм? Можете дать определение? Ну, фашизм – это фактически край, крайняя степень национализма. Ведь, помните, те же лимоновцы были у нас, и это все активно э -э -э, здесь финансировалось из-за рубежа. Это Ру «Россия для русских». Помните такие движения были? Ну да. Вот, это было все у нас, и гасить пришлось это в зародыше с огромным количеством и жертв, и посадок, естественно. Вспомните этот миротворец сайт, который пытались раскрутить здесь у нас в России, когда пришлось выходить нам с плакатами руки прочь от МВД, от силовиков, потому что пытались раскрутить здесь эту вот украинскую тематику. Бей полицейских, бей охран, а это в армии было жутко. А сейчас каверзный вопрос, а чем вот это, то, что вы сказали, русский мир отличается от России для русских? А это, нет, русский мир, русский это менталитет. Вспомните товарища Сталина, который говорил, я русский грузинской национальности. То есть у каждого из нас есть национальность, я, например, по отцу, я украинец. Но извините, но в Италии, например, фашизм, он тоже на национальности не зацикливался. То есть это был гражданский как бы национализм, что государство объединяет всех. Ну, причем ну, в Италии также были меньше. то есть греки это были э, подлежащие уничтожению народа, это был то есть захват территории, ни, ни, ничто не ни ново под луной. Вы понимаете, захват территории, захват ресурсов, и это все... Во всех а... интересах захватывают территории и ресурсы. Кто этим управляет тогда? Как вы считаете? Это, это, в общем-то, есть теория конкуренции наций, понимаете? И да, люди, которые становятся в небольшой группе людей, они хотят быть более значимы, хотят, чтобы... Чтобы более, больше влияния оказывать. А для этого им нужны ресурсы, для этого надо унижать То есть не более слабые. Абрамович или Порошенко делит свои Нет, конечно. Между собой, а именно нации. Нет, товарищ, ну. Ну, хорошо. Давайте спросим: что за идеология нот. Национально освободительная идеология очень проста. Во-первых, она прописана в уставе ООН. То есть каждая нация имеет право на самоопределение. Она какими-то депутатами, а конкретно депутатом Федоровым. Это чисто его теория, которой Ах. представитель вот и является. Непосредственно это теория отличительно только одного человека. Все остальное, это теория другая, и все живут под голубым небом, и хотят мира. Спасибо за ваше мнение. Пожалуйста. Но на самом деле... Все должны жить в мире. Правильно. Джоном, Иваном, Абрамом. Правильно. Нечего делить. Правильно. И я про то же, что все, весь мир должен жить в мире. Да, и хорошо. Это все, да, благими намерениями выстрелена дорога в ад. На самом деле, конкуренцию нации никто не отменял. Она есть, была, есть и будет. Понимаете, и э, вы ошибочно считаете, что Порошенко или Абрамович или э, депутат Федоров Нет, нет человека, есть идеи есть люди, есть... Конкретно те, которые интересы вы представляете Подойдите поближе интервью... да. Не, не надо, на этом ваше интервью заканчивается Спасибо большое, но дело в том, что нету человека Есть часть структуры Часть структуры, понимаете? Замечательно и я, собственно, тоже часть структуры. Я, я не говорю свое мнение. У меня мнение... Вы кого оно интересует? Вы, нет, вы высказываете, как по бумажке у них написано. Да не, нет, ну... Идеология партии. Идеология партии, Поэтому да. нет у вас своей партии. Можно, Ирина Ивановна, я дорасскажу и все. своей а? партии нет. Нет. Мы рассыпной строй. Рассыпной строй партизанский. Он неуловим. Понимаете, у нас нету структуры. У нас есть координатор, который рекомендует сделать это или это, выйти или не выйти. У нас каждый человек свободен. В нашем движении это народное К движение. Вы все заняты. Да. Вам тыкают. Пойдите направо, вы идете. Ой, вы налево пошли. Нельзя так ходить. Нет, вам нужно строго, строго вам Огромное возходить. количество ребят да. ходят налево, нет, которые. Да, нет, это, которые уст... это те, которые все равно. Никто. Одном, Нигде. Нигде. Нигде. Нигде и никого. Понимаете? Вот, вот вы, вы, ош... вот, вот вы вот сейчас ошибаетесь в последовательности. Сейчас страна находится в оккупации. Мы сейчас в, ко... в колонии живем. Понимаете? Колония Кем мы оккупированы? Оккупированная страна, прошу прощения, направила войска в другую страну. Да, понимаете? потому что так захотел да, да, наш да. со... так захотел, вот, именно Америка именно захотела, чтобы захотел, подрались между собой отец. два вассала. Да, никто не дерется между собой. Они уничтожают одних население одних украинцев и уничтожает русских и на и этом это еще да, зарабатывает за готов. готов да, да. но получить интересы правильно для этого требуется уничтожить средства производства и уничтожить неплатежеспособное население вот этим сейчас капиталисты обеспокоены подождите я тоже кое что скажу Давайте. вот вы говорили про конкуренцию наций а как насчет того что у нас так сказать в правящей верхушке многие имеют втор гражданство так, э, большинство вы, их нет вот смотрите гражданство. вот вы на секундочку да, ключ вот эту логику примите смертные, что мы оккупированная страна колонии. из них 80 колонии то, и два, тогда 3 4 сам сам э, колонизатор Америка, они же хитрые, они Джонсов здесь не поставили, они поставили Иванова Петров, Сидров э, как управлять колонией и брать да с нее деньги? Не Разводить в ней если конкретно куплено о чем ты говоришь? И никакой не Джонсон ставил, а тот же Иванов, который живет за границей. Естественно, интерес у него здесь, так как он знает менталитет России. Развести в колонии. Он не знает. Взять. хочет вырасти так, чтобы и на мировой арене котироваться. Взяточница. Как называется, когда у чиновники коррупция. Коррупция. Коррупция. Это часть колониального управления. Почему не было коррупции у товарища Сталина? Потому была, что это было суверенное государство. Коррупция Еще больше даже коррупции была. Но ну, расстреливали их. Расстрелив, можно. Да, ну. ее расстреливали, но... Кому? Все равно была. И причем воровство брать. Вот если если -то, вы включите логику, что полочку, мы колонии, украли, колонии украли мы... Почему? Украли, мы, почему? Украли, вот наше устройство... Украли? Вот ответьте, пожалуйста. Ну, Россия. Украли. Устройство, государственное устройство. Это что у нас? Как называется? Федерация. Да, да, Российская Федерация. да, Это Конституционная Республика. Конституционная, потому что Конституционная Парламентская Республика. Uh -huh. То есть мы же... Самый главный Всё, закон у нас конституция парламент, А парламент конституция, нам пишет закон вот. Но конституция Нам написана в 93 году Консалтинговой Американской компании компанией USID. И те кто ее внедрял они вот буквально недавно, в этом году Я слушал его выступление по телевизору Он говорит, я потрясен нашей конституцией, которую мы приняли ее изменить невозможно Мы сделали для этого все <связано> Я вам как юрист скажу, большинство стран мира имеют похожие конституции <связано> Они <связано> все написаны по образцу конституции США И декларации прав человека во Франции Все это придумано еще в 18 веке Правильно но... А у Америки это еще и из-за романского Право идет. Нет, вот. в Америке англо прецедентной, но это не нужны нам тонкости. Может, я вернусь, кто такие нот. Ага. Хорошо. Вот если вы за восстановление Никто, отечества а в границах 1945 года, ну, если вы прорезь, за, за отмену Конечно. колониального статуса нашей страны путем изменения конституции, то есть надо-то убрать из нее колониальные статьи. 13.4, 15.2. Да, да, о чем статья? Запрет на идеологию за и э, приоритет международного права. Стране, Но у нас сейчас есть идеология. идеология нет, она... у нас идеология, идеология, она идеология. запрещена. Вы сейчас вы представляете идеологию как конкретно американского гражданства, потому что Федоров имеет непосредственно американское гражданство. И вы представляете именно американцев. Не россиян, нет. Не вот и не вот этого гражданина, не тех двух граждан. И вы причем не, никак у вас не нет. У вас почему-то Нет. Что же вас у так отправды-то быть... коробит? Это вас вы... от отправда коробит. Это вам плохо, не нам плохо. Поймите, да. Ну вот смотрите, это 1942 год оккупированная территории России, да? И Советского Союза. И вы там, значит, разводите пролетарскую... Движение с оккупантом, и говорить: вот нам надо 8 Каким часов работы оккупанты? с немецко-фашистами-оккупантами, которые поставили мы, своих мы, гуляйтеров. На части. Вот мы сейчас, партизанские части, это мы партизанские части сейчас, понимаете? Нет, ну вот смотрите, как чтобы как сейчас вернуть. Нет, да? вот да? получается, коммунисты сейчас коллаборанты, потому что в то время как оккупация и в то время, как страна оккупирована, они бьются за права трудящих. Вы сначала измените Конституцию. Поэтому вот меняете, они, они за нас, за рабочий класс, вы, коммунисты. Да, но по наняли, факту они наняли, наняли. убирают конкретно, смотрите, общественное четко, мнение работу, от первой и главной нет. проблемы. А скажу, Мы в оккупации, из-за Конституции. В оккупации тогда уж, если... Не если плату. а процентов экономическая. Это в оккупации из-за того, что у нас нет производства. Вот э, на Рахово был завод, теперь там рынок. Э, Триумф бывший, точнее, Триумф, там же тоже был завод. Ну, господа. Серго ну... Арджиникидзе завод. Э, как сейчас работает? Что стандарт? Отлично а, работает. За... Арджоникидзе а? Серго Арджоникидзе набирает людей. Сергуанир Джиникидзе срочно требуется, они переходят на трех это сменную работу, у них огромные заказы, Где у нас они заводы, требуют... Которые требуются? Где у нас возможность производить? Где у нас обученный персонал этих заводов? Где у нас инженерные кадры? ИТР. Ну, товарищи, я с завода. Мы вам не я знаю, вот вы мне не товарищ. Я в курсе. Вот, поэтому э, сейчас ваши... Э... Менеджеры, да юристы одни, да? А никто не хочет пойти на рабочие профессии. Потому а что они требуется, не требуется они этой экономики. Вот я, они я, они я... Товарищи, школу, а если вы запустите будут. себе Но в голову, вот опасно, ну, на секундочку, опасно, что мы опасно, колонии, мы понимаете, что, что сделали американцы, когда пришли на американский континент. Хороший индеец это мертвый индейец. Сегодня. И они вот платить вы платить одним индейцам, чтобы они убивали других индейцев. Вы аркадий, да, да, вот сейчас происходит это здесь. Вы аркадий индейец, понимаете? А вы кто Вы нужен а И кто? я а индейц, вы и, должны, и вы, вы, и вы, вы, и вы, вы мы должны, все индейцы, мы должны умереть. А вы и тогда лицей, вот американцев настроить только уничтожить. одно. Умершие индейцы, они сюда заселят. Посмотрите, такой момент, что если мы хотим восстанавливать Советский Союз там, в границах 1945 -го года, то придется колонизировать уже независимые страны, которые этого не хотят. Украина этого О, не хочет, О, Прибалтика, а они не, не согласятся вернуться это, в наш состав. Это, это незаконно да, вышедшие территории, а потому, поспорю, в потому что в ООН, депутаты, если мы смотрим, и, да, если вы депутат, по Потсдамской конференции, она, по, нужна, по она, а, в Финляндии в 1972 году тоже было совещание, да, в котором международный, который был утверждена Потсдамская конференция, что ничего не измен И в этом смысле у Нет. нас да. в мире знаешь, признан только Советский сей. Союз. Откуда Есть Советский границе, Союз. Потом было сказано, Ельцин сказал, мы, мы, ну, мы называемся Россией, а не так, не так мы Советский а Союз. А Союз. Он, хочешь, меняться, он, он принял и сказал, ладно, вы Россия, это, но в границах 1945 года. Потому что границы меняются только мировой войной. Понимаете? Если нас убьют все, все американцы сейчас с помощью Украины, Молдовы, Прибалтиков, тогда это будет Третья мировая война. И тогда, да, они пересмотрят границы, и тогда они сделают независимый Саратов, независимый Ульяновск, независимый Волгоград. Эти новые республики давно уже признал весь мир, и вы уже ничего с этим не сделаешь. Кто, как признали, так и отзовут свои признания. Десять уже отозвали. Вы не, не беспокойтесь по той простой причине, что в ООН, Границы меняются только на основании э, мировой войны и, и договоры. Это юридическое, не стоит, понимаете? Которое может ее привести в исполнение. Вот гражданин полицейский там стоит, он как раз может привести в исполнение закон Российской Федерации не против может. любого. Не может. Ну, не, может, нет, не может. Не имеет раз. права. Не имеет права. Товарищ. Владим Ладно, он, не будем говорить. Как раз, ну, которого... Все, давайте закончим. Давайте. Мы уже Ничего. все узнали. Да, да. Нет, нет. Спасибо. Пожалуйста, товарищ, За ради бога. Вы ошибаетесь. Вы грандиозно ошибаетесь. потому что. Добрый день. Это информагентство «Ледокол». Меня зовут Анна. Что можете сказать о сегодняшнем празднике? Как вам? Прекрасно, это великий день, великий праздник. И как у нас организовали все на площади, это очень хорошо выглядит, красиво. Конечно, жалко, что отменили парад, но хотя бы какая-то память осталась. Хорошо хотя бы, что сделали что-то. А вам мне кажется, что это историческая память? Какие-то метаморфозы претерпела со временем, и уже это смысл совсем другой несет? Конечно. Спасибо. Сейчас что нам в, этом, в этот день пропагандируют? О чем нам говорят с экранов, телевизоров и так далее? То, что нужно чтить память наших героев и то, что ну, нужно не забывать об этом празднике все-таки, что наши люди отстояли нас перед фашизмом и как подняли ствену с колен. Хорошо. А что такое фашизм? Можете дать определение? не могу. Не знаете или не хотите? Открытая террористическая диктатура самых реакционных и шовинистических слоев финансового капитала. Это я хотела сказать. Но в этом ничего постыдного нет. Это официально вообще принятое. Вот. Как вы считаете, чьи интересы отстаивала Красная Армия тогда? Советского Союза и народа. Это разные понятия? Ну, Советского Союза как страны, а народа как жителей этого, ну, этой же страны. Хорошо, чем, ну, чем руководствуется сейчас Российская Армия? Чьи интересы она отстаивает? Извините, я не могу ответить. Ну, Вы считаете, что она отстаивает интересы трудового народа? Ну да. Хорошо. Добрый день, это информагентство Ледокол. Меня зовут Анна. Как вам сегодняшний праздник? А, праздник, ну знаете, сегодня ветреный, вообще прекрасно. Я вот сейчас с лекции иду Дениса Жапкина о Саратове, городе доблести во время войны. И приятно, что было много людей. И то, что людям, людям нравится знать свою историю, своих предков, людей, которые сражались, делали все, что мы сейчас пользуемся, это здорово. Я приехал с Энгельса сам. Думал, ну такая ветреная погода, но все равно думаю, надо проехаться, все-таки праздник. Я вот вспоминаю, не было такой погоды, не было на 9 мая. Вот сейчас про историю заговорили. Сейчас проедет. Да. Что произошло с исторической памятью, вам не кажется, что есть какое-то искажение? Историческая память, э, да. То, что сейчас происходит вообще э, на телевидении, ну и в нашей стране иногда э, хочется немножко другого. Почему-то э, праздник 9 мая, именно сами даже ветераны говорят, что даже тот самый праздник э, со слезами на глазах и хочется сделать, де, делать из него какое-то шоу, знаете, бывают люди, это не везде так, но э, иногда бывает такой перебор, люди перебарщивают и начинают э, пить, то есть, э, то есть делать из праздника то, что, можно сказать, но ну, не должно быть. И многие ветераны, они не хотят вспоминать эту войну, ну, уже которых мало осталось, и они... Более скромно. Мне кажется, вот лучшее празднование – это вспомнить, навестить ветеранов. Ну, Конечно, не только в этот праздник, а вообще в любое время. Вот самое лучшее празднование это, – это вот так, а другое. Ну, у каждого свое мнение. Я бы так сказала, что посыл никогда снова превратили в «можем повторить», согласны? Да, возможно, так и есть Показатель силы всегда у нас был У нас э, как будто бы вот Тоже я удивляюсь, как будто бы нет других э, э, Знаете То, что можно показать, ориентиров Всегда э, Делается ставка Именно на прошлое То есть э, это было так давно Конечно, мы должны об этом помнить Но э, Именно То, что Сама, э, сама тема войны она у нас так искажается иногда и используется в не всегда в правильных, как мне кажется, каких-то ради пропаганды и какого-то, ну знаете вот ну, много всего можно, конечно, кто кто такого же мнения, я думаю, они поймут о чем я говорю в целом так. А можете сказать, что такое фашизм? Что такое фашизм? Знаете, я представляю фашизм только с тем, когда я узнал его. Слово это я узнал только когда это было связано с Второй мировой войной. Фашизм и после я так как понятие для меня кажется, что это фашизм. Это такой, знаете, такой. Злое, темное, вот что такое из детства первое я услышал, это сразу какое-то отторжение. Не могу раскрыть, мне это не Ну, понятно, я сама, сама скажу одно из не определений, это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных групп финансового капитала. Mm. То есть... Террористическая организация, нет, не организация, а диктатура на государственном уровне от капиталистов. Нет. Финансовый капитал, который государство делает тоталитарным. Да, вот. Много вообще других проблем на самом деле я... А Теперь такой провокационный вопрос. Как думаете, на Украине есть фашизм? Я, извините, я не слежу Видите, Мой ответ бы сейчас заглушил то, что я сказал Я вообще не слежу сейчас ну, То есть за политикой ничего не могу сказать Я в это не лезу И не могу ничего сказать по этому поводу Там решаются такие вопросы и судьбы Что я у вот сколько всего изучал этот вопрос И я понимаю многого, что там происходит. Слушаешь одну сторону, да, это может быть и так. То есть, и, и наше дело правое. Слушаешь других людей, там, каких-то. Ну, это я когда изучал с одной стороны, там говорят с той стороны, правда. и про... Я не нашел, я не убедился. Я вот, знаете, как вот древние греки говорят, я знаю, что я ничего не знаю. То есть, я ничего не могу сказать по этому поводу, что, что там это все, конечно, печально. Все, что происходит в любом случае, что Люди, в общем, мы все от этого страдаем. И хочется, чтобы поскорее все это закончилось, конечно. А вы готовы пойти на войну? Повестка мне не приходила, но я военно обязан, если будет. Не могу сказать. Я достаточно... Если меня сейчас возьму, то я не прохожу по военно обязанным. Поэтому не могу сказать, какой ветер начался вопросов больше нет, добрый день, это информагентство «Ледокол». Вы знаете, что у нас праздник сегодня? Да, сегодня 9 мая. Так, 9 мая, Марокко как-то участвовало в этой войне. Второй мировой. Что? World War что я знаю? Yes. Да. у Вас отмечают день окончания Victor войны. <свят> Мы а, э, Сегодня э, очень хороший э, погода. Э, э, парк. Что э, Победа. Я вижу... Как считаете, трудящиеся всех стран должны объединяться? Трудящие из всех стран должны быть вместе. Да, остановить войну, быть вместе и Только счастье. Вива Марокко! <смех> Спасибо Добрый день, информагентство «Ледокол» Какой сегодня день? Сегодня 9 мая День Победы Хорошо, как вы считаете Изменилось ли Изменилось ли понимание Праздника Дня Победы С начала 1945 -го года До текущего момента Ну, мне кажется Намного сильнее изменился я думаю, что изменился, судя по подрастающему поколению, новому поколению. В нашем веке сейчас не очень ценят День Победы, я так считаю. Хорошо, а как считаете, вот, чьи интересы отстаивала Красная Армия в боях? Ну, интересы, проще говоря, хороших, а не плохих. Понятно. Интересы трудового народа ССР. Хорошо, а чьи интересы сейчас отстаивает армия Российской Федерации? Ну говори, говори. Не, я не знаю, что это. Я не спец по таким вопросам можете сказать, что вы не спец? Ну, я не спец вообще по таким вопросам. Хорошо. Как считаете, где граница русского мира? Есть ли она вообще? Есть граница? Конечно, имеется. Конечно, конечно имеется. Имеется. Имеется, конечно. Ну, и где она? Ну, такая же, как географическая граница, как по мне. Такая же, как и географическая. Понял. Спасибо за ваши ответы. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? 9 мая. Хорошо. А как вы считаете, изменилось ли празднование 9 мая с самого начала, с 45 -го года и до текущего момента? Изменилось ли понимание этого праздника? Абсолютно нет. Праздник остался таким, каким он был. Это праздник наших дедов, которые дали нам жизнь, если мой дед пять лет не воевал. Мне бы не было, я бы стоял с вами. Один был в тылу, у него с глазом беда была. Не мог он, он обеспечивал тыл. А другой воевал с 41 по 44. Закончил в Венгрии. Нет живых, уже много времени прошло. Но жив я, который помнит, знает, и на родину мы не продавали. Ну, понятно, что люди, которые прошли войну, которые в тылу совершали трудовые подвиги, они по-особому этот день все же чувствуют, нежели мы уже их потомки. Тем более я вот третье поколение, вот вы второй, я так понял. Да хоть вы какое поколение не будьте. Самое главное, что вы должны быть благодарны тем первым, вторым, третьим, пятым, десятым и через сто лет, те, которые отстояли, что мы не находимся сейчас на коленях, что можем стоять, можем разговаривать, давать интервью. Мы обязаны жизнью своей тем, которые нас защитили в 41-м и 45-м. где они были, в поле обеспечивали питание, либо в бою, это не важно. Важно то, что мы победили. С этим заявлением я согласен, обязаны. что мы им обязаны. Вот, хорошо. А как вы считаете, какое определение фашизма? Хм. Гитлер хотел построить свое государство. В чем-то он был прав, в чем-то был неправ. Но история доказала, что у этой идеологии нет будущего. Поэтому их победили, и э, э, та Германия, которая сейчас, она отказалась от этой политики, они живут по-своему. Ну, ну, э, жизнь доказала, что не прав. Хорошо, как Вы считаете, чьи интересы отстаивала Красная Советская Армия? Остались интересы государства, э, воевали за свой дом, за свою Родину, за свою семью, за детей, за жен, за сестер. Напали наше государство. Если это повторится, мы устоим и сейчас. Хорошо, как вы думаете, сейчас российская армия чьи интересы отстаивает? Те же самые. Все абсолютно то же самое. Если мы не будем кормить свою армию, мы будем кормить чужую. Хорошо, благодарим за ваше мнение.